Не попадитесь и не лоханитесь, как я вот Еще, походу, и тросик надо будет поменять Многие намазывают прям сильно много, не знаю зачем Я, наверное, это видео назову «Как не лохануться» Потому что это, как бы, очень длинный ролик Вообще ни о чем Веселая у меня работа, да? твою мать, а. ну, тогда прибегу к более радикальному способу. Вот я беру вороток и по нему аккуратненько резиновым молоточком тюкну. Вот это уже начинается заминание, видите? Затянули очень сильно, поэтому аккуратненько вот так вот, чтобы не было у вас. Эти крышки это вообще как расходник. Желательно именно вот таким вот шестигранником это делать. Не 12-гранником, как вот бывают, а шестигранником. Так что сегодня у меня не получилось открыть ее красиво. Все, срезался, что-то ломать. Ручше не подолбить. Обязательно только резиновым молотком, не бить стальным. Нет, все, я ее раз Вот такие вот бывают по марке, так что будьте аккуратны и осторожны. Вот вам прямой наглядный пример, как это можно ушукать. Так что беру теперь молоточек и буду аккуратненько ее подбивать. Беру вот такой маленький молоток и постепенно буду ее сейчас ущипать. Попробую. Я чуть сомневаюсь, это поможет. Очень сомневаюсь. Нет. Придется сейчас греть, короче, вот эту вот хрень. Крышку греть. Чтобы это осталось холодным. А это чтобы было горячее. То, чего я, собственно, и боялся. Это было вообще нормальное явление. Как мы видим, у меня, получается, шлицы. Провалились, чертовой матери, вместе. С ключом с головкой, теперь не могу его оттуда вытащить короче говоря, теперь разбирать всю эту крышку целиком, вытаскивать все это дело высверливать вот это вот говно я не знаю откуда они его взяли и зачем так сильно затянули высверливать вот это вот говно сейчас буду снимать с другого мотоцикла тут вот у меня стоит еще один F4i вот он стоит F4 тут крышка такая же если вы заметите сейчас я отсюда Сашке позвоню, спрошу он все равно до весны у меня стоит можно ли эту крышку у него открутить вот. А поставлю эту крышку сюда, потому что ее, этот мотоцикл нужно будет отремонтировать и отправить. И, соответственно, заказал уже эту крышку, стоит она зараза 900 рублей. Две штуки заказал себе, одну поставлю вот туда вот. Одну поставлю на этот мотоцикл, откуда, соответственно, возьму. И вторая пускай у меня лежит. У меня тут куча всяких разных запчастей, а, оригинальных, неоригинальных. Вот они лежат. На всякий случай, пускай они у меня лежат эта крышка, потому что это вечная проблема постоянная вот эта вот хрень откручивание, вот это вот все короче вот такие вот дела сейчас буду снимать крышку целиком не попадитесь не лоходитесь как я если не откручивается крышка, лучше снимите ее целиком всю вот собственно говоря, я снял крышку вот эти метки нам нужны вот крышка и вот то, что у меня произошло Вот, собственно, все, что случилось. И она здесь застряла. Соответственно, настолько сильно было закручено, что она у меня даже отскочила. Не могу сказать вообще, оригинал то или нет. Сложно сказать. Может быть, даже оригинал, но это пипец, господа. Здесь, получается, сейчас мы будем снимать крышку полностью. Высверливать вот это вот, вот это говно. И ставить сюда другую. Как-то так. Здесь это было все уже на герметике. Вот они, видимо, на герметике тоже, наверное, поставили. Я не уделюсь абсолютно. Там вообще должна стоять под шайбой резинка. Все, больше ничего там не должно быть. Вот таким вот образом выпиливаем на три части. И теперь будем крошить ее постепенно, как мы видим. Вот она. Крышка. Я пропил и сделал до резьбы. Естественно, максимально стараться, чтобы не сильно глубоко, чтобы резьбу не помять. И сейчас аккуратненько буду сверлом. Короче, веселуха. Я, получается, просверлил два отверстия, не до конца, правда. Потому что боюсь повредить резьбу. Сейчас буду пробовать вот таким вот ключиком от болгарки. Попробовать ее открутить. Чтобы не Разбивать и не высверливать. Я надеюсь, что она так сейчас открутится. А дело в том, что здесь зацеп получается в любом случае лучше, чем был на шлицах. Вот. Попробую сейчас ее каким-то образом открутить. Надеюсь, там не будет герметик. Там герметик, да понятно, почему так произошло. Здесь нужно быть крайне аккуратным. У меня здесь датчик стоит. Датчик положения коленвала. Сейчас вот так вот выставлю, как-нибудь. И аккуратненько молоточком буду подбивать, чтобы аккуратненько ее открутить. Сейчас молоток возьму. Давайте зажмем пальцы крестиком, чтобы у меня все получилось. Перегородка сломалась. Одна перегородочка сломалась, вот она. Сейчас попробую. Может, получится? Может еще высверли чуть-чуть. Хрена там! Не идешь? Столько не хочет, блять. Погнуло мне вот эти хрени. Короче, пипец, народ. Это надо быть дебилом чтобы вот так столько делать, блять. Я не знаю, кто так закручивает. На кой хер это делать? Короче, я сейчас не знаю, чеми делать. Буду, может, постепенно выс... высверливать. Ну, блин, такой диаметр, получается, на 42 здесь, на 41. У меня даже нет такого, ничего такого нет, чтобы потом все это дело пройти. Ну, короче, я в ахере, пацаны, по мелочи, честно. Прошло 2 часа после того, как я сломал все это дело. И откручивал крышку. Вот я, получается, просверлился. Единственное, что только немножко глубоковато, наверное, зашел. Если присмотреться, вот там внутри... Уже виднеется резьба. Вон там внутри в глубине резьбу видно. Сейчас насверлил дырок. Попробую поотламывать все это дело. Чтобы разгрузить кольцо. И соответственно уже будет легче ее снять. Ну что, приступим. Короче говоря, сегодня это какой-то алис бездохан. Так вот кусочек отламываю. Прозырявил вот так вот и попробую сейчас кусок вы, вытащить. Короче, если вы знаете другой способ, подскажите. Я честно даже уже не знаю, чем заняться. Потому что обычно она откручивается, но шлицы съедают. А прям такого ужаса у меня еще ни разу не было, чтобы она провалилась. Я не мог ее скрутить. На самом деле это вообще удручает меня сильно. Прям просто пипец как удручает. Ну что, попробую здесь отсюда с этой стороны его каким-то образом зацепиться. Я тут просто все послаблял, что возможно. Но что-то как -то не получается у меня зацепиться по-человечески. Не Здесь главное эту крышку не поцарапать. <coughs> сейчас попробую вот эту вот вытащить. Я уже датчик снял. Чтобы не повредить его. Выломать. Вот так вот. Вот так вот выламываем. Чтобы хоть как-то ослабить все это дело. Я что-то думал, сейчас я ее выломаю. А ни хрена не получается. Можно, конечно, попробовать сейчас сюда забить что-нибудь типа вот так вот И тут как бы крышку не разломать угу. у меня уже гнется отвертка короче веселуха еще то да надо будет наверное, дремель брать себе спокойненько это все выпиливать дремель был бы уже давным-давно все это вот так вот выпилил бы но это тоже затраты 1006 нормальный дремель. А китайский брать не хочу. Все-таки мы здесь не поделки домашние делаем, да? И не платы сверлим. Все-таки мотоциклы ремонтируем. Пытаемся. <coughs> как бы я не попал еще на такую крышку. уже на на вот эту крышечку попал. <coughs> как бы на большую крышку не вляпаться. Но это, господа, это полный звездец какой-то. Наслабить чуть-чуть. Снять -чуть. жесткость. Короче говоря, сейчас по ходу по кругу вот так вот пройду сверлом. Насверлил я опять дырок. Не знаю, что из этого выйдет, блядь. Пипец какой блядь. Вот так вот по кусочкам отламывать, наверное, придется. Что это будет, я честно не совсем понимаю. Зачем я это все делаю? Что это получится из этого всего? Вот так вот кусочками ломать чтобы снять жесткость с граней и попробовать все это дело открутить вот так это выглядит с другой стороны тут немножко цепанулся он но это за резьбу не не, не схватился и, кстати здесь уже будет сейчас послабление скорее всего вот это вот сейчас вот этот кусок отломаю должно быть послабление Нам нужно ослабить жесткость внутреннего внутренней нагрузки. Вернее, жесткость внутреннего напряжения. Вот так вот скажем. Вот так вот все. Теперь уже будет легче. Резьба уже появилась. Вот на резьба. Она в принципе не сильно покоцана. Теперь сейчас будет откручиваться только за что теперь ее взять не совсем понятно нет еще не помогает тогда будем прибегать вот таким миром и чем у меня нет фрезерного станка а? сейчас здесь еще пройду чуть-чуть Вот резинка пришла. Все, теперь вроде все. Сейчас должно напряжение быть снято. Смотрите, не прошло и трех часов, да? Крышку мы открутили. Вот это пиздец. Конечно. Вот она, вот я ее раскрыл, получается. И сейчас посмотрим, что у нас с резьбой здесь. Резьба вроде есть. А -а -а, Резьба есть, да, немножко пожухлая. Вот она, но держать будет. А почему? Сильно она зажала, непонятно. Ну что, друзья отмыл я эту крышку это уже получается день следующий а, как вы помните я высверливал все это дело вот таким вот фарварским образом и получается сверлом немного цепанул теперь есть вероятность того что отсюда может сочить масло но вероятность невысока потому как резинка получается ложится четко вот на вот этот на эту грань это прокладка резинка которая будет ложиться у нас четко вот на вот эту вот возвышенную грань если будет течь, то, конечно, желательно поменять крышку. Но, короче, если будет течь, тогда я вляпался по самой не балуйся. Ну, а так, если рассмотреть, то у нас получается резинка на самой возвышенности. Соответственно, я когда здесь сверлил, сверлом попал, оно было примерно вот так, и, соответственно, резинка спасла место примыкания. Но будем надеяться, что течь не будет. Итак, у нас есть эта крышка. Мы сейчас... Я ее обработаю обезжиривателем Приклею на герметик И уже буду выставлять метки ДРМ Короче говоря, вот такой попадус у меня был Сейчас с того же мотоцикла я сниму крышку Вот Уже с Александром переговорил, с хозяином мотоцикла Он не против Сказал, что если так получилось, то какие вопросы Ему я поставлю новую Приступаем к герметизации Я обезжирил всю поверхность И здесь, и на моторе У меня есть черный герметик это ПермАтекс, кому интересно И есть серый герметик Я думаю, в данном случае лучше серым герметиком Чтобы его не было так сильно видно Вот у меня серый герметик Его вскрываем Абсолютно новый Вот так вот берем крышечку Дырявим все это дело Вот так вот продырявили И спокойненько наносим Так, у меня есть вот такая стулочка Но я ими не пользуюсь Здесь наносим очень-очень тонким слоем. Кому интересно, смотрите, как это делаю я. Я не знаю, правильно это или нет, но так делаю я. Обезжириваю палец обязательно. Обезжирил палец, чтобы на нем не было ничего. Протираю и попер. Наносим герметик на палец. И понеслась. Вот таким вот очень тоненьким слоем, абсолютно минимальным это мы потом еще уберем лишнее вот таким вот образом очень тонким слоем для того, чтобы лишний герметик не попадал нам в двигатель. Там ему делать точно нечего. Буквально вот так вот пальцем размазываем. И рекомендую делать это именно пальцем, потому что в каких-то местах вы, может быть, плохо обезжирили, и герметик будет тянуться целиком за вашим пальцем, если там, например, есть жир. Там, где обезжирено, соответственно, он не будет тянуться, он будет прям примыкать, прилипать как клей. Равномерно укладывается. Очень-очень мелким слоем. Герметик нужен только для того, чтобы скрыть микроцарапины, -э это сказать, микротрещины. Примыкание крышек, оно и так достаточно достаточно плотная, а герметик нам позволяет царапины замазать, чтобы не было запотевания. Тут, конечно, в идеале поставить прокладку, но у меня ее нет. Да и эта крышка все равно стояла на герметике, на черном. Причем я ее еле открыл. Там столько герметика нас на андулили. Я ее еле вскрыл, действительно. То есть, как бы делали. Ребята, не знаю, можно сказать, на совесть, наверное, но немножко переусердствовали так, что мне пришлось высверливать крышку. Если бы они затянули не так сильно, как они это сделали, я бы уже закончил бы работу с этим мотоциклом. А тут Пришлось я вчера три или четыре часа и с этой крышкой боролся. Вот таким вот образом мы намазываем и потом все это дело пальцем размываем. Стараемся в болты сильно не запихивать, чтобы там не было лишнего. Теперь, чтобы много не попало внутрь двигателя, мы сделаем... Типа снимем фаску. Типа. Так, я убираю герметод пока в сторону, потому что нам еще надо будет наносить слой на самом двигателе, такой же тоненький. Я делаю вот так вот, я беру и как бы снимаю фаску То есть видите, у меня кусочек получается не намазанным Только плавно, аккуратно старайтесь это делать Потому что вы можете поцарапать свой палец Если у вас не такая толстая кожа, как например у меня Уже привыкшая к таким потертостям. Уже более грубевшая кожа. Ну, можно здесь поцарапаться. И вот таким вот образом получается буквально миллиметр у меня остается, видите, не намазано. Соответственно, оно, когда будет примыкание, туда попадет герметик, но уже, по крайней мере, в двигатель попадет его меньше. Герметик в двигателе это лишнее. Многие намазывают прям сильно много, не знаю зачем. И потом у них в сетке маслоприемника болтыхается куча герметоса И, соответственно, из-за из этого может быть масляное голодание. Потому что весь герметик, который там собирается, он забивает сетку маслоприемника. И начинается масляное голодание в связи с тем, что насос не может всосать масло. Вот так вот. Так делаю я. Вы можете делать иначе. Я не знаю, я не видел, чтобы мануала, в мануалах писали, как правильно. Я примерно так делаю уже, наверное, еще с тех пор, как ремонтировал всяческие явы. Примерно как-то так. Единственное, что косяканул, сейчас надо прикрутить сюда датчик положения коленвала. Я пока буду прикрутить, оно все это будет остывать. Соответственно, здесь тоже все надо вымыть, здесь аккуратненько намазать герметиком. Кстати, вот если вы намажете герметиком много, вот эта вот вся лабуда может оказаться у вас в маслоприемнике в двигателе. И забить какой-нибудь канал, ну, в крайнем случае, сетку. Вот это все отрывается в чертовой матери и попадает к вам в мотор. Сейчас я под ее сполосну и буду приступать намазывать мотор. То же самое, таким же образом. Слегонца отмыл, чтобы не было лишней стружки, которая нам здесь насыпала. Итак, ставим наш датчик. Здесь есть вот такие вот углубления и вот здесь пазы, так скажем. Вот так вот мы его вставляем, чтобы она ни влево, ни вправо никуда не перекосилась. И начинаем постепенно, постепенно, аккуратненько, потихонечку закручиваем Наживляем, один-второй Стараемся не сыпать пыль вот сюда Так, немножко приотпустили Выровняли, да, все стоит на месте Здесь на месте, все, затягиваем Есть, есть Сильно тянуть не обязательно. Здесь-то надо всего там 10-15 мм. Буквально от руки. И вот этот ограничитель кабеля. Вот сюда вот запихиваем. Сначала я здесь намажу герметоз, для того, чтобы резинка не пропускала масло. Для того, чтобы резинка не пропускала масло. Хотя можно было здесь черным намазать, ну ладно. Крышка-то тоже серая. Это уже на вкус и цвет. Все, намазал. Здесь у меня все обезжирено. Я втыкаю ее туда. Втыкатель. Втыкаешь это дело сюда. И теперь блокирую винтом этот кабель. Здесь закручиваем этот винт. Ограничитель шайбой. Все, у нас крышка готова. Пускай стоит, остывает. Здесь мы немножко вот так вот размазюкаем чуть-чуть. Оно потом прижмется и будет вообще огонь. Мы пока оставляем, пускай оно остывает, вернее, как пускай подстывает чуть-чуть герметоз. Делаем то же самое на крышке двигателя. Аккуратненько намазываем герметик и запаковываем все это дело. Вот обязательно вот это вот все надо убирать масло. А, счищать, чтобы оно не потекло. Вот так вот, опять же, у меня уже обезжирено, я вот так вот маслице уберу. что подтекает потихонечку, я уже масло слил, но там остатки все равно есть. Вот вся вот эта фигня, которая остается от старого герметика, может быть у вас в моторе. Поэтому минимально герметика минимальная. Давайте покажу, как примерно это выглядит. То есть у вас вообще чуть-чуть. А -а -а. Видите, чтобы просто были видны несколько отпечатки пальцев. Буквально какие-то микроны. Что ставим крышку? Сейчас посмотрим, подстыл или нет. но, наверное, еще маловероятно рано еще. Сейчас туда она подстынет. Я втыкаю тягу сцепления и буду аккуратненько все это дело устанавливать. Ну что, прошло примерно минут 20. После того, как я это вот уже прилипло, уже практически не клеится к пальцу. Сейчас вот таким вот образом это выглядит. Буду сейчас ставить крышку и закрывать. Аккуратненько, потихонечку вставляем. По направляющим. Берем резиновый молоток. Все это дело втыкаем. Берем наше сцепление. Чтобы оно зацепилось там. Так вот. Все, сцепление зацепилось Зацеп произошел, вставляем пружину Пружину выставили Все, закрыли Все, крышка на месте Наживляем ее, пока не затягиваем Наживляем ее болтами, но не притягиваем плотно Потому что герметик еще не подсох Просто докручиваю до конца А протягиваю уже после Когда герметик подсохнет Примерно через пару часиков Куча мотоциклов приехала Ставить их некуда мотор лежит короче надо расширяться потихоньку я затягиваю опять же на что это делаю вот так вот так мы забыли поставить эту штуку мы ее потом поставим когда уже все протянем либо сейчас Тут по-хорошему тросик бы, конечно, поменять. Ну, хозяин сказал, что сам поменяет. Сейчас у него пока с финансами не очень хорошо. Он его сам поменяет. Но тут уже, конечно, надо было его перекинуть. А пока могу открутить эту крышку, чтобы показать, насколько легко она снимается. Берем ключ на 17. И спокойненько вот здесь откручиваем. Здесь я уже крутил, потому как я выставлял здесь ранее метки ГРМ. Соответственно, настраивал клапана. А вы посмотрите и сравните, насколько легко она откручивается здесь. Насколько тяжело откручу я там. Вот, сука! Прям какой-то ахунг! Что за херня, блядь? Ну, в итоге, что? Решил прогреть этого красавца, на котором я хотел открутить крышку. Как вы видели, она не откручивалась вообще. Здесь примерно градусов, может быть, 5-7 тепла. Ну, как бы, батареи есть, отопление есть, но просто эти мотоциклы очень давно стояли может быть из-за того, что они давно не прогревались не могу открутить крышку но в итоге, короче ни разу такой фигни не было был один раз, я сломал такую крышку но ну, вернее, даже не сломал, а слезал эти а, слезал грани но все-таки крышка открутилась но а, именно такая ситуация у меня впервые, потому как а, ну не припомню, чтобы я зимой а, сегодня у нас 27 января чтобы я зимой каким-то образом пытался отремонтировать мотоцикл, вот именно откручивая эту крышку. Может быть из-за того, что слишком холодно. Я сейчас решил прогреть мотоцикл. Для того, чтобы ее спокойненько открутить, возможно, я не прав в том, что я откручивал ее на холодную, вот на этом мотоцикле. Соответственно, посмотрим сейчас, как она открутится, потому как ну, мне кажется, что все-таки все это из-за того, что мотор был холодный. Оно там залипло, все, я не знаю. Обычно как бы ко мне приезжают ну, горячие моторы, да, там мы откручиваем, пока разбираем весь мотоцикл, соответственно, пока мы разберем, мы, соответственно, замеряем компрессию на горячую. Потом, пока мы разбираем мотоцикл, соответственно, масло там еще остается слегка теплым, но мотор, в принципе, уже холодный. Ну там плюс-минус 20 градусов. Да? И мы замеряем клапана, соответственно, зазоры. Уже там более менее на прогретом моторе, но который уже остыл. Может быть из-за этого у меня сейчас не откупилась крышка, и мы сейчас с вами это проверим. Сейчас я его прогрею до температуры, там, до вентилятора примерно. И посмотрим, что как оно у нас получится. Что, в принципе мотоцикл прогрелся тут уже порядка 50 градусов 42 43 мне главное чтобы крышка была нагрета здесь уже 86 89 а здесь вот 45 градусов я думаю достаточно того чтобы я попробовал отключить крышку давайте попробуем я глушу мотор крышку я отключу как вы видели все нормально Видимо, да, видимо, потому что на холодную крутил, никогда бы не подумал, что тех же там 16-18 градусов не хватит для того, чтобы сука открутить крышечку. Собственно, вот она. Короче, итог какой. Не откручивайте крышки зимой с алюминиевыми шлицами. Вот как-то вот так. Можно вляпаться как минимум на 900 рублей. Вот эта крышка стоит без резинки, насколько я понял, 900 рублей. Сейчас я эту крышку отмою, обезжирю и поставлю уже на новое место, на другой мотоцикл. Видите, какие как грани слизываются. Так что будьте осторожны. Ну а здесь, на этом мотоцикле, так как здесь нет крышки, в обязательном порядке запихиваем какую-нибудь бумагу, чтобы туда в мотор не попадала всякая пыль. Вот, на ну, все, приступаем дальше к ремонту этого мотоцикла и... Настройки клапанов. Прошло примерно полчаса, как я поставил эту крышку. Сейчас, сейчас я выставлю степление. Ему скоро конечная придет. Смотрите. Видите? Там уже трется сильно, прям там осталось несколько витков. Так что надо будет сейчас все-таки тросик поменять. Но я затяну, сейчас полностью всю крышку протяну, чтобы она уже приклеилась. Смотрите, протягиваем вообще не сильно, буквально по чуть-чуть чтобы не сорвать болты, одной рукой, не надо тянуть тремя руками. Одной рукой, буквально вот так вот на рычаге, на небольшом рычаге, то есть не надо брать вот так вот ключ. Вот буквально вот, взяли, вот на маленьком рычаге, протягивайте все болты. Все, у нас герметик пошел. Я уже чувствую, что он изминается прям жестко. Лишний герметоз можно убрать сейчас, пока он еще совсем жиденький чтобы он не торчал со всех щелей вот я протянул все, вот у нас герметик вылез сразу убираем его руками пока он еще совсем жиденький, вот так вот просто руками пробежались вот так вот тут уже у нас маслице было чуть-чуть поверх, вот он герметоз берем тряпочку и вот так вот протираем чтобы не было видно что мы тут вообще лазили по-красивому чтобы было по фэншую. потому как здесь должна стоять прокладка вот он вылез герметик лишний убираем соответственно в мотор тоже немножко вылезло но не так сильно как например было да и кстати должен признаться что попасть вот эти две фишки друг в дружку вон они красные не знаю видно вам или нет это получается фишка коленвала Соответственно, с плеткой, плетью всей. Вот я вам скажу, это то еще удовольствие. Тут руками не подлезть нигде, чтобы протащить ее. Вот он. И типа тут нужно каким-то образом пинцетиками мудохаться. Я вот сейчас мудохаюсь. Не забываем подключать ее сразу, а то потом будем думать, почему не заводится у меня иначе как открутить расширительный бачок не получается руки большие видимо либо я что-то делаю неправильно фишку эту вообще не знаю, надо ли снимать и все только для того, чтобы я крышку не мог снять все, я его закрыл двумя пинцетами если присмотритесь вон он внизу закрыт сейчас я пошевелю его, чтобы видно было вот он вот он закрыт вот, все Короче говоря, то еще удовольствие. В принципе, все. Сейчас, короче, отмываю крышку, поставлю сюда, и будет следующий ролик. Переходите по ссылке в описании. На этом ролик, наверное, я заканчиваю, потому что как я лоханулся, заканчивается, надеюсь, с этим мотоциклом, потому что дальше пойдет уже теория и практика. Будем рисовать вот на той доске. Кстати, это мои софтбоксы, которые вы смотрели. Вот на этой доске будем рисовать как я выставляю клапана, так что Сейчас будем делать. Надеюсь, на сегодня лохотронство закончилось. Все.